приветствую всех и мы в этом уроке рассмотрим куда собственно нам установить функцию автоматического стака при подборе предмета как вы помните у нас был функционал точнее он и остался check stack item to от inventory то есть это проверка на добавление в стак при подборе Собственно, эта проверка нам уже не нужна, мы ее можем удалить, но прежде скопировать этот весь код, нам нужно это все перенести в функцию Check checkToAutoStack. То есть, если мы можем автоматически стакаться, то, собственно, вот такая вот функция, она немного, конечно, отличается, по-моему, от чека. Да, она отличается, поскольку у нас топ Left индекс вычисляется Теперь с помощью For Edge Loop a. Собственно, макрос мы закроем Я его удалю и сейчас все Расскажу и покажу uh, Так, трейс, трейс нам не нужен Нам нужен CheckAutoStack Собственно У нас есть Sequence На Sequence мы на второй пин Ставим uh, Stack False То есть мы устанавливаем Output дальше мы проверяем предмет на стак если предмет стакается мы делаем for each loop по инвентарю и собственно for each индекс мы проверяем на из то есть если наш индекс валиден по тайлу item object мы собственно берем из item to stack если он валиден то мы берем инвентарь берем индекс этого предмета, точнее все индексы, да к примеру, если он будет занимать несколько а, позиций, делаем tile to index. Это все у нас заготовлено из функционала инвентаря. Get подаем, дальше проверяем на валидность, то есть если у нас валиден этот предмет, мы делаем add amount, то есть добавляем количество. Проверяем, добавлено ли количество. Если количество добавлено, то мы делаем set amount, записываем количество из add amount, И дальше делаем манипуляцию с весом, где мы get weight, делаем плюс get weight. Item to stack. Да, то есть э, вес предмета, который уже в инвентаре, мы э, прибавляем ему вес к предмету, который добавляется в инвентарь. И, собственно, set weight и стак мы ставим true. Вот так это все происходит. После чего, после чего, нам нужно перейти в.. Так, Base Inventory Item. А, да, эта функция должна быть pure функцией. Или нет? Нет, это функция не pure. Давайте вернемся сюда. Вот эта функция. То есть мы берем из Event Interacta Inventory компонент. И из него достаем check to Auto Stack. И, собственно, сюда мы подключаем item object нашего предмета. Так же, как мы делали с весом. Только так мы и делаем со stack. В принципе, тут мы тоже можем сделать pure-функцию. Но, впрочем, впрочем, это сейчас не важно. Дальше у нас происходит проверка. Если у нас так true, то тогда мы добавляем только вес и удаляем, собственно, предмет. Если же у нас false, то мы добавляем новый предмет. да, И все то же самое, что и было ранее, если предмет добавлен. А, собственно вот и весь функционал автоматическое добавление стак давайте мы это посмотрим а, то есть у нас есть патроны которые могут стакаться мы подбираем у нас 12 мы подбираем еще у нас 24 и так собственно до максимального количества которое мы можем добавить и это максимальное количество мы собственно тоже устанавливаем в самом предмете В моем случае там, по-моему, 50 патронов, но поскольку 12 патронов мы добавить не можем в стак, мы а, потом добавляем это отдельно. А, в идеале, конечно же, а, было бы хорошо сделать то, чтобы у нас часть патронов добавлялась в стак, а остальная часть патронов как бы а, откидывалась в новый предмет. Но я не уверен Насколько нужен этот функционал Поскольку у нас Часть автоматически будет стакаться Часть не будет И как бы Это немного странно Нужно посмотреть Как это происходит в играх То есть если есть автостак Как оно стакается Поскольку мы всегда можем разделить предмет да, И выставить полный стак если нам это нужно. Если не нужно, то у нас в любом случае будет а, равное количество слотов. То есть слотов от этого у нас не уменьшится, компактность инвентаря не изменится. Если у нас будет, к примеру, здесь 45, здесь 13 патронов, да, то, а, собственно, мы ничего от этого не теряем. Ну, я думаю, как-то так. А, давайте теперь сделаем, собственно... Use предмета. То есть у нас есть use предмета. Но, собственно, у нас не используется предмет. Так, давайте инвентарь, Action Menu при нажатии на клавишу Use. Находим эту клавишу. Он кликает. It, item Object. И, собственно, use item вызываем. вызываем нашу сайтом дальше мы берем inventory компонент inventory компонент мы берем player из inventory компонента поскольку у нас есть там ссылка на нашего игрока compile сейф и собственно мы делаем делаем remove action menu здесь на сплит я бы тоже сделал ему action menu то есть мы делаем вот это все ремонт выставляем 0 и action menu мы убираем также мы его убираем при использовании предмета единственное что давайте я включу стак Предметом uh, ⁇ stack, stack, stack, stack. И stack. Amount. Max Amount. Ну, пускай будет 2. Единственное, что нам нужно будет, наверное, также дописать. Так, используем один Use. Um, use. Так, у нас use не происходит. А, давайте разбираться, почему. Кликать use use item use item из base itemа у нас он пуст, а в самой банке у нас а в самой банке. Так, нам нужен дабл клик также по по UI слоту функция дабл клика так get amount get percent нам нужен onMouse double click ну вот она собственно useItemStack и также же Substract SubstractWeight я думаю мы возьмем этот функционал он как раз-то нам и пригодится. То есть мы возьмем его, скопируем и добавим в Action Menu Ctrl-V Давайте здесь уберем, поскольку мы там берем из инвентаря нашу функцию Use, я совсем забыл про нее. Подключаем собственно наш Use Button ну и remove. remove. мы, наверное, будем делать, когда у нас предметы заканчиваются в стаке. И мы используем последний предмет, ну, либо единственный, и тогда мы будем Remove Action Menu делать. А если же у нас предметы как бы не заканчиваются, да, чтобы нас каждый раз не кликать по предмету, чтобы его использовать, к примеру, если мы хотим использовать несколько, то у нас менюшка останется. И мы сможем использовать несколько предметов. А, собственно, давайте проверим. Раз, два. Жмем use. Один предмет использовался. Менюшка осталась. сплит исчез, поскольку мы теперь не можем его разделять. И можем сделать еще один use. Собственно, вот. Все у нас работает. Ну, единственное, что у нас сейчас EQUIP будет работать. Поскольку мы не поставили ограничения, нам нужно это сделать. Чтобы наш персонаж не поедал патроны. UI Action Menu Item. У нас здесь проверка на Amount, на Stack. Это все, конечно, хорошо, но нам также нужно... Проводить проверку на тип предмета. Так, Blueprint, Gameplay, Inventory. Inventory. Item Info. Кстати, Item Info я убрал, насколько я помню. У меня он здесь только остался, по-моему. Item size его здесь нет alt uh, info for light ну no, собственно все нормально Так, нам нужна проверка. Ну, в любом случае нам нужны типы предметов. У нас были, они здесь я их убрал. Нам нужно их снова добавить. Blueprint, и E. Yeah. Item action type. Item action type. Раз, два, три. Первое будет NON. Второй будет Use. Третье будет такой. Вот такая вот штука, которую мы должны добавить в Base Item Object. В Base item object мы добавляем item action type. Дальше мы здесь выставляем. Так, кстати, это нам не надо. Peace upgrade. Peace upgrade мы выставляем тип item action type делаем это все и добавляем функцию get item action type per функция action type и вот сюда также хочу сказать по поводу item name description price то что было у нас в структуре я перенес в отдельные переменные поскольку не очень удобно постоянно раскрывать эту структуру если нам достать нужно только имя, да, мы достаем всю структуру и структуры достаем имя, то есть это не очень удобно, я просто перенес все в переменную и пускай оно будет лучше так, как и все остальное чем, собственно, вот это постоянно путаться так, мы type добавили compile save перейдем в base inventory item и в get default мы создадим переменную promote to variable Item Action Type. Compile Save. Теперь мы Type также передаем. Переходим в Action Menu. Так, у нас тут много чего открыто. Давайте я это все закрою лишнее. Переходим в Action Menu. Так, о, дизайнер. У нас тут лишнее. Это я думал сделать апгрейд через Action Menu. Предметов. Так, is апгрейд Но потом решил немного иначе это все сделать, не через Action Menu. Uh, в общем, не об этом урок. Split enable, Split Easibility от item to action menu. Eventgraph. Eventgraph. Достаем здесь get get action type get action type хотя эту проверку мы можем не здесь вызвать мы ее можем вызвать нам нужен нужна функция на use Во-первых, useText нам нужен сделать bind, create binding на useText. И также нам нужен bind на visibility, visibleUse. По дефолту мы делаем collapse и сделаем use bind, create binding. Здесь мы делаем следующее. Делаем Select. Дальше мы достаем наш Item Object и делаем Get Action Type. Get Action Type. Мы можем сделать Switch, можем подключить с Uh, собственно collapse если у нас action type non uh, visible visible если у нас action type equipment собственно у нас могут быть еще какие-то action type у предметов uh, к примеру там не знаю какие-то устанавливаемые предметы на сцену да то есть мы используем предмет а он устанавливает нам что-то на сцену ну, как вариант то тогда мы здесь тоже можем добавить какой-то тип но все равно давайте мы наверное сделаем немного иначе сделаем равно равно и call если равно non делаем select ну, поскольку при других обстоятельствах у нас в любом случае должно быть visible если равно non то мы делаем collapse вот так вот. Это мы сразу копируем и переходим в функцию getUsableText. GetUsableText. Uh, мы здесь также можем сделать Select. Подключаем. Если нон нам текст не нужен, здесь Use. Здесь Equip. Uh, это один из вариантов. Второй вариант мы можем ту uh, string. енум ту string. и стринг ту текст сделать две конвертации и подключить так. Ну, собственно, так компактнее. Давайте так и оставим. Uh, теперь, теперь давайте назовем это use uh, use visibility. Там text. Так я ставим, split enable, чтобы у нас все выглядело адекватно. Get Split Visibility. Um, ну, давайте проверять, uh, так у нас в инвентаре ошибочка в инвентаре ошибочка поскольку я здесь кое-что удалил кое-что также еще нужно добавить добавить нужно следующее при сплит-стаке нам нужно item item action get item action type записать при сплите чтобы он у нас не сбрасывался и также здесь нам нужно use item stack записать Action item type. Мы также записываем. Compile, save. Сохраняем все. Ctrl-S. Собственно. Собственно. Stack предметов. Мы не выставили тип предметов. Давайте откроем банку. Здесь у нас use патронов нон а здесь у нас будет эквип эквип save, жмем play давайте подберем всякого разного а, собственно по поводу банки вот у нас обычная банка мы делаем use вес удаляется банка удаляется Банка из стака use. Use. То есть можем делать так. По поводу патронов мы можем сделать сплит, можем сделать дроп. То есть мы их съесть не можем, экипировать не можем. Но это пока. Потом, я думаю, может мы будем их тоже экипировать. Cancel. И, собственно, у нашего оружия будет эквып. То есть, ну в данном случае наш персонаж просто съест его но нам нужно будет потом прописать функционал экипировки и собственно уже его воспроизводить на этом мы урок заканчиваем и уже в следующем уроке наверное мы займемся экипировкой и апгрейдом оружия поскольку сам базовый функционал инвентаря у нас готов но с оружием мы пока никак не взаимодействуем, никак не работаем. Поэтому, я думаю, нам нужно будет поработать с ним. И также, я думаю, мы начнем создавать систему жизнеобеспечения персонажа в виде каких-то показателей. Но это, я думаю, будет позже. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.